Всем привет, с вами Crazy7251. На этот раз я расскажу о еще одной не очень хорошей, но на мой взгляд красивой, но неиграбельной игре Alone the Dark Elimination. В серии Alone The Dark я познакомился во времена PlayStation 1. У меня был диск, который по какой-то причине имел обложку из какой-то первых трех частей, но сама игра была четвертой частью по хронологии, так называемая Alone The Dark New Nightmare. Наверное, вы про нее слышали. Так или иначе, я не прошел ни ее, ни предыдущие игры, так как в четвертой части у меня был, насколько я помню, баг, из-за которого игра стопорилась и дальше не грузилась. Но не суть. Несколькими годами позже я играл в Valon's Dark 2008 года, и она была очень интересной и захватывающей. Правда, она имела некоторые проблемы на ПК, из-за которых было сложно в нее играть некоторым пользователям. Я же прошел игру и уже не помню, когда, но это было точно несколько раз, в том числе версию для PlayStation 3. Но перейдем к сути. Довольно много я говорю перед тем, как рассказать про Illumination в этом 10-минутном ролике. Игра пытается походить на Alan Wake со своей механикой убийства существ светом. Не спорю, в четвертой части уже была данная фишка, да и в Obscure, когда вы включали свет или использовали источники освещения, мы могли влиять на появление или убийство монстров, но в этой игре все же ближе механика Alan Wake. К сожалению, фонарик тут чисто эфемерная такая вещица, которая не влияет ни на что. Это онлайн игра, ориентированная на четырех игроков. В нашем распоряжении маг, священник, ведьма, охотник, не суть так важна. Все они имеют две активные с самого начала способности, и две, которые вы получите, достигнув определенного уровня. Прокачка проходит достаточно быстро, и на первом уровне вы уже можете попробовать получить необходимый седьмой уровень для открытия третьего навыка, но... Если вы играете в одного, как и я, ну, как всегда, необходимо будет помучиться. И у меня вопрос к самому себе. Или это я разучился играть, или это игра просто нечестная по отношению к одному игроку. Ну, вы помните, я говорил про Overcall the Walking Dead. Я с попытки так десятой дошел до второго уровня этой игры, и там же и застрял. Ну и фиг с ней. Первый уровень представляет собой достаточно атмосферную деревушку, поглощенную тьмой, как и, в принципе, вся игра, она достаточно атмосферная. Единственный выживший — вы и голос, который направляет вас. Кстати, он больше напоминает голос Джона Крамера из серии фильмов и игр «Пила». На нас со всех сторон набегают монстры, которые уязвимы исключительно к свету и пулям, ну, естественно, чтобы пули их как-то повреждали, надо подсветить цель не фонариком, но фонарными столбами, бочками, лампочками и прочими внешними возможными источниками освещения. Замедлять противников можно также, выманивая их на источники освещения и закрывая двери, которые они могут выломать, поэтому будьте внимательны. На первом уровне нам необходимо спуститься вниз, и для того, чтобы это сделать, нужно починить генератор, подпитав его от молнии. Это не шутка, его действительно нужно подпитать от молнии, которая бьет в центр данной площади. А для этого нам необходимо потащить 4 катушки с проводами. На следующем уровне уже будут другие вещи, и это я хочу сказать к чему. Опять же, одна вещь в одни руки, и это... Было бы честно, если бы при каждом использовании прямо рядом с вами не спавнились бы враги. Кстати, патроны у священника бесконечные, но по крайней мере те припасы, которые мне попадались, я бы не мог подобрать. А если не брать во внимание анимации, персонажей, врагов, то внешняя игра выглядит вполне красиво и даже стильно. Я бы сказал, что она дает чем-то лавкрафтовским, но к сожалению тут есть враги, анимации и наши персонажи. И все, что выдает падшие места, жертвоприношения, мучения некогда живших тут людей, просто литучуется. Анимации простые, местами дерганы, проработанные в других местах. Казалось, что могло пойти не так при разработке анимаций. Но все просто отсутствие бюджета. Даже имя серии не позволило игре взлететь достаточно высоко, чтобы получить при этом должную поддержку и доработку разработчиками. Тут даже смерть вышла настолько бесшумно, что это даже было смешно. Хотя звуки в данной игре, по крайней мере, эмбиенты звучат вполне прилично. Атмосфере уровнем дает еще и дополнительное освещение, которое мы можем включать и получать при этом еще больше интересный рисунок мира. А, да, пока не забыл. Лампочки, которые мы включаем, имеют обыкновение ломаться через некоторое время после включения. Так что тут тоже надо быть достаточно расчетливыми и дальновидными. Знаете, что еще вас может оттолкнуть от покупки данной игры? Отсутствие игроков в мультиплеере и достижения в этой игре. Как минимум одно, которое гласит «Предзакажи игру или мучайся, проходя все ее кампании на харде». К сожалению или к счастью, мы не увидим продолжение достаточно именитой серии. И я хотел бы посмотреть продолжение Alonso Dark 2008 года, потому как финал все же остался больше открытым. Несмотря на концовки, которые все равно можно трактовать как плохие. Ведь счастливого финала в игре нет. Так или иначе происходит конец света, который мы, кстати, наблюдаем в этой игре и пожинаем плоды выбора Эдварда Карнби. Но это все же не продолжение Alonso Dark 2008 а просто другая игра. Игру я купил комплектом с остальными частями и решил ее запустить ради интереса, да, иногда я вижу в играх то, что не видят другие, в данном случае атмосферность безысходности мира и стильные локации, в то же время ужасные анимации и модели, интересная, наслованная механика использования света и невозможность проходить игру в одиночку. Оценку данной игры я ставить не буду, потому что вы так все видите. Игра ужасна, неиграбельна, даже мультиплеер ей не поможет. Хотя я могу и ошибаться, но кто в это будет играть? Это уже совсем другая история. Всем спасибо за внимание, еще увидимся, подписывайтесь.